Добрый день, это Форпост. Сегодня у нас по скайп замечательный человек, военный волонтер и известный нам автор, вернее, героиня нашего сюжета «Девочка на фронте» Валерия Петрусевич. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Военное начальство. Валидол не пьет, когда вы там на грузовике на передовой мотаетесь? А вы знаете, начальство на начальство не приходится. То есть есть ребята, которые действительно переживают, которые командиры полков, командиры батальонов, э, которые волнуются и предлагают как бы выехать в тыл для того, чтобы встретить. А есть те, которые наоборот встречают, показывают командные пункты, приглашают, э, демонстрируют позиции. И действительно очень важно видеть это самостоятельно и показывать другим, потому что у меня, например, есть в телеграм-канале, у меня есть направление Норки, там, где я показываю блиндажи ребят, где они живут, то есть временное расположение, блендажи, окопы, наблюдательные пункты. И людям это очень интересно, потому что каждая женщина хочет видеть, как ее муж, брат, отец живет там на передовой. И они пытаются рассмотреть вот эти предметы быта, как обустраиваются, как они уют создают вот в этих своих местах. И поэтому начальники, которые это понимают, Конечно, это демонстрирует, это очень приятно. Ну, то есть с вами уже смирились? Некоторые не смирились, от некоторых мы прячемся, <с а с некоторыми, конечно, у нас получены все необходимые разрешения, допуски. Вот, поэтому сейчас уже готовы абсолютно все документы для того, чтобы попадать в определенные места. Вот сейчас я вернулась из командировки в Донецке, для этого специально делали боевое разрешение, потому что в Донецке и Луганске иные правила проезда на передовую. Кстати, нашим зрителям я в описании к видео дам ссылку на ваш телеграм-канал, где, ну там, чтобы просто не касаться объема, колоссальной объемы помощи и мирным людям, и солдатам, которые ваша группа, ребят, и вы лично там занимаетесь, рекомендую тем, кто хочет поучаствовать, не знает как, пожалуйста, подписывайтесь, там все есть, и самые замечательные видео, и фотоотчеты, и интересные рассказы. Кстати, вот про военных животных. У вас там целая тоже есть плеяда. Как персик поживает? Персик поживает прекрасно. Персик э, скучает. Персика взывают жирным и толстым, потому что персик засиделся на месте и действительно хочет каких-то продвижение каких-то изменений. Поэтому поеду к нему в гости в ближайшее время и посмотрим, как он поживает уже вживую. На самом деле направление «Боевые котики» — это очень интересно, потому что показывать ребят не всегда можно, показывать их места тоже нельзя. А вот через животных удается передать определенные черты характера, определенные боевые задачи, которые они выполняют. И, конечно, людям это очень тоже интересно. И нам дает возможность понять, как это происходит изнутри. К слову сказать, судя по тому, как ребята вот к животным относятся, то есть вот это -то настолько по-людски тепло. Вот и мой вопрос, наверное, такой важный. Что поменялось в мужчинах? Вот Когда вы видите их, уже давно наблюдаете, почти всю спецоперацию, вы рядом, разные батальоны, разные люди. Тем не менее, какие-то общие черты, что-то новое открываете для себя? Что-то новое вот наше военное время открыло в, в мужчинах, в этих людях? Наверное, силу воли, вот это внутреннее чувство достоинства я очень часто привожу в пример, когда впервые я туда приехала, и один из парней, с которым мы сейчас общаемся достаточно близко, вот так полу в шутку спросил, а правда, что у вас там все уехали? Хотя это, конечно, было не так, и многие, наоборот, пошли добровольцами. И когда они это спрашивали, я увидела не только вот это внимание, интерес в глазах, определенная боль, то есть им важен ответ, но при этом ты понимаешь, что этот ответ на них не влияет, потому что ничего не изменится в их уверенности в себе, в их целях, в их уверенности в победе. Они остаются там, и они понимают, за что они борются. Но, конечно, им важно осознавать, что они не одни, что их поддерживает тыл, что вокруг такие же единомышленники. На ваш взгляд, ну любая война заканчивается, и спецоперация когда-то закончится. Ребята, какими вернуться домой? то что им предстоит сделать или как нам предстоит для себя вот, открыть, какие задачи на них вы возлагаете, какие, может быть, ожидания от них вы ждете, что они поменяют в нашей жизни? В первую очередь, конечно, нужно понимать, что вернувшись оттуда будет сложно, потому что когда ты год находишься в совершенно других условиях, даже оказываясь дома в отпуске, ребята понимают, что это временно. То есть они дом воспринимают как временное место размещения. Совершенно по-другому перестроилось как бы сознание. И, конечно, привыкать к домашнему быту э, придется, придется перестраиваться, кому-то придется работать чисто психологически, потому что когда ты привыкаешь к этому постоянному напряжению, к ответственности, к боевым заданиям, которые они выполняют ежедневно, без перерывов, без праздников, то это очень... Э, меняя человека изнутри. Но я уверена абсолютно, что именно там сейчас на передовой куются новая элита э, Российской Федерации. Ребята, которые свои... Э, силой, своим любовью к родине, доказывают, на что они способны. И им действительно есть место в формировании новой политической элиты, в управлении, в координации, в организационных каких-то проектах, в национальных проектах по развитию нашей страны уже в мирное время, полностью, когда завершится спецоперация. Я знаю, что многие из них на это способны. Вот. И поэтому я хотела бы действительно их там видеть, потому что данная спецоперация может стать настоящим социальным лифтом для этих ребят. И вот эту вертикаль нужно будет выстроить обязательно. А вы думаете, наша реальность, им же будет тяжеловато? Вот есть то различие? Я уверена, что они Просто мы здесь не осознаем, насколько... Там тяжеловато, поэтому подстроиться под то, что происходит здесь, уже вполне реально. А на ваш взгляд, вот общаясь с ребятами, вот что самое, как вам кажется, для них вот, тяжелое? Вот, может быть, ваша субъективная точка зрения? Морально они скучают по близким, по родным. То есть вот этот эмоциональный голод, он очень остро ощущается в каждом. Потому что каждый оставил дома кого-то, что-то, то, что ему ценно. И это самое главное. А вот по поводу бытовых, насколько они подстраиваются, у меня был такой интересный случай. Ребята перешли с правого берега, перешли уже на левый, располагались в каком-то пункте временного в размещении. В этом старом доме, который предоставила администрация поселка, была ванная. И я захожу в эту ванную, а она буквально в паутине, то есть ею не пользуются, хотя на улице есть колодец, есть насос, который можно починить. И Я говорю, а почему вы этого не делаете, почему не чинить как бы, насос, почему не пользуетесь? Они говорят, так мы привыкли, у нас каждый день мы на воды, как бы, каждый день моемся. И... Для них это действительно комфортно. То есть я прихожу в расположение, где живет 30 мужчин, и там абсолютный порядок, там чистота, там э, пахнет лучше, чем от моих сыновей, вот если так как бы выражаться, потому что они действительно вот себя уже организовали. И это тоже достойно как бы уважения, достойно восхищения. Ну, вот у нас в преддверии праздника, собственно говоря, мы много о мужчинах говорим, вот есть, на ваш взгляд, роль женщины? Вот русская женщина, ну неважно, русская ⁇ это собирательная, конечно, образ, какая она сейчас? Русская женщина сейчас проявляет себя во всех качествах, потому что то количество женщин, которые включились в тылу, которые помогают абсолютно разными способами, которые варят окопные свечи, которые делают маски, э, маскировочные сети. Каждый раз, когда я еду, мне девочки, которых мы уже проверили, которые, естественно, надежны, с которыми мы общались, они готовят домашний Наполеон, они готовят сосиски в тесте, пиццы, какие-то булочки. Понятно, что это не основная гуманитарная помощь, которую мы везем. Мы везем плавизор, автомобиль, дарим, Но когда мы наполняем их вот этими ароматными подарками, это э, помогает, это вот эта связь между тылом и фронтом. Конечно же, на передовой это недостижимые вещи, которые ребята очень ценят. И в тылу для девочек очень важно вложить вот эту частицу своей заботы, внимания, переживания, любви вложить в вещи, которые они делают. Или у нас вот есть весточка, которую мы запустили уже по всей России. Сухие супы, борщи и каши. То есть вот это домашнее состояние, домашнего уюта, самое важное, на мой взгляд, сейчас, передача туда вот этого тепла. Это помогает ребятам сохранить его духа. Это поддерживает, это приятно. Это отвлекает от ä, вот этих будней. И ä, вот эти сухие там супы, борщи и каши, их сейчас подхватили по всей Российской Федерации. То есть проект, который был запущен в Симферополе, сейчас реализуют в разных точках России. Ä, девочки сублимируют, высушивают овощи, собирают из них настоящие супы, борщи. Пять минут ä, в горячей, кипящей воде, даже в кружке в полевых условиях. И у тебя готов домашний, вкусный, настоящий борщ. Ребята очень ценят, ребята всегда спрашивают и ждут. И это тоже возможность принять участие. У нас уже, по-моему, 34 города, представляете эти объемы. Да, представляю. Но ну, там колоссальное количество всего, что вы передаете. И, кстати, и гражданскому населению, кто оказался там, то есть такие трогательные истории. Людей, которые не выехали по разным причинам, не захотели покидать свой дом, вот. Рекомендую, еще раз говорю, телеграм-канал Валерий Петрусевич. удивительные рассказы бывают, какие-то встречи, которые не оставят вас равнодушным, она все прекрасным языком доступно описывает, и это ну, прям заслуживает, я аплодирую как журналист. Спасибо большое. Получается, что когда ты видишь человека вот в таких условиях, даже гражданского, есть люди, которые действительно остаются, есть люди, которые уезжают... Форс-мажорным обстоятельствам. Я показывала в 10:0 прилетела снаряд, прилетел в дом, упал, а, прямо пробил стену, дымился, но при этом не взорвался. В одном доме трое детей, в соседнем четверо все находились как бы дома и, соответственно, боялись уезжать. Потому что а, люди говорят: все, что мы нажили в жизни, это вот этот дом, мы боимся его оставлять. И во дворе трогательная надпись со стороны Днепра: о том, что а, на украинском языке, о том, что здесь живут люди, здесь живет семья но все равно как бы прилетает снаряд с украинской стороны. И вот такие чудеса. После этого, конечно, мы вывозили эти семьи, эти дети уезжали, размещались в пунктах временного размещения, после этого отправлялись уже по Российской Федерации. Но человек открывается совершенно по-другому. Кто-то участвует и помогает другим, кто-то переезжает уже в новые места и тоже продолжает координировать своих граждан. Каждый раз, когда я еду с военной помощью, у меня обязательно есть... То и о гражданские ходилки, медикаменты есть люди паллиативные, которые находятся в, больницах, в больнице, в той же Олешек, вот я еще не публиковала, эта история будет только выходить, По с паллиативным статусом, у них не оформлены пока документы, у них нет снабжения, врачи отказываются уходить с передовой, потому что остается достаточно много гражданских, хотя их уговаривают эвакуироваться, но врачи остаются там на передовой, продолжают оказывать помощь. И каждый раз, когда я возвращаюсь в Крым, я обязательно вывожу несколько гражданских, которые дальше уже строят свою жизнь. И насколько интересно видеть, когда они уже эту жизнь Устраивают. Когда по жилищному сертификату получают жилье, когда дети идут в школу, дети идут в детский сад, они приходят к нам на склад вещей для нуждающихся, где приезжали вначале фактически раздетые, разутые, и оказывают помощь другим, и говорят, мы начали жизнь заново. Я не могу как севастополец не спросить, вы же бываете, там видите ребят из 810-х, вообще крымских, севастопольских парней, как, как они себя чувствуют, как устроились есть какой-нибудь рассказик маленький о них? Если сравнивать, то 810 лучше лучших уровней комплектации по Республике Крым. Опять же, это субъективно исключительно как бы, мое мнение и никоим образом не ухудшает состояние в других бригадах. Но 810 отслеживает все наши публикации, все наши сообщения в чатах. И когда ребята из 810 что-то просят, то в первую очередь включается руководство, и огромное количество позиций закрывается именно штабом, который предоставляет эту гуманитарную гдерную помощь и закрывать потребности как бы своих ребят. Бывает, когда новые сформированные отряды боятся у руководства просить, как бы все по комплектации, и в первую очередь выходят на волонтеров. И руководство ими связывается и помогает в полном обеспечении. Поэтому 810-ю могу, как бы, похвалить. Ну а так, как бы на местах они, конечно, находятся в разных: кто-то в тылу, кто-то на передовой ведут себя достойно. О том, как 810-я была в Мариуполе, об этом действительно складываются уже определенные героические легенды. Да, это правда. Ну и завершение, все-таки у нас праздник. Он как бы... Что скажете? Пожелайте мужчинам и что пожелаете женщинам. Это тоже важно. <звы> Наверное, это самое сложное, потому что я не знаю даже, что пожелать. До этого года я не осознавала значимости вот этого праздника 23 февраля, потому что все-таки День защитника Отечества ⁇ это относится к тем, кто ведет боевые действия. Сейчас мы все находимся в таких обстоятельствах, когда наши ребята защищают Родину, защищают Отечество, защищают Республику Крым. Хочется пожелать нам в первую очередь ответственности и осознанности, чтобы мы поняли, что мы делаем и ради чего. Его, чтобы будущее которое у нас начнется после спецоперации было основано на тех ошибках на том опыте который мы пережили чтобы мы не повторили его в... в следующих ситуациях потому что все ребята с которыми мы общаемся которые военнослужащие с огромным опытом никто из них не любит войну не любит боевые действия и все мечтают о том чтобы это закончилось поэтому Сил нам уверенности, я абсолютно уверена в победе и в том, что мы дойдем до конца. Я не знаю, как должна выглядеть победа в этих ситуациях, но в том, что наши ребята ее достигнут и добьются, я не сомневаюсь. Женщинам хочется пожелать просто силы и уверенности. И, до, и дождаться свои. своих близких. Что? И дождаться близких живыми здоровыми. Дождаться близких живыми здоровыми, они вернутся обязательно, поэтому нам нужно просто немного набраться терпения и проявить себя достойно. Что буквально в ближайшие дни мы говорили про боевых кошек. Я буду вывозить как раз еще одну кошечку, буду вывозить непосредственно. Эвакуировать будете, которую... Будем эвакуировать кошечку, которая живет в одном из боевых взводов. Кошечка киска методистка гильза, которая зовут... Гильза знаменитая. Звода, да. и она... Есть, есть у вас там да, в, тележ... она... в тележке. Да, поэтому сейчас уже можно за этим наблюдать. Мы сейчас вывозили и собаку с передовой Рамула, которая участвовала в эвакуации, пострадала, была контужена во время боевых действий. Ребята передавали ее с передовой, вначале в тыл, а после этого уже в Республику Крым. Поэтому через пушистых героев можно наблюдать за историями наших ребят, за их заботой о том, что происходит на материке. С нами была Валерия Петрусевич, а это Форпост. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий. Всего доброго, до свидания.